Привет! Одна из самых главных ошибок в общении и привычек вредных, которые люди развивают, это привычка давить на своего собеседника и пытаться получить с него ответ «да-да-да-да-да». Есть даже тренинги, книги и статьи, которые описывают метод Сократа, метод трех «да». Подразумевается, что если вы задаете вопросы, и вам человек отвечает «да-да-да-да», у него возникает вот эта вот инертность некая «да», и он потом тоже легче ответит «да» на ваш вопрос. Это манипуляция, это некрасиво, и на самом деле это не работает. Очень важно понимать, что люди сейчас гораздо быстрее, чем во времена Сократа, и чем во времена, когда эти манипулятивные техники придумывались. На нас слишком много обрушивается бомбардировки, маркетинга, рекламы и всего остального. К чему это приводит? К тому, что люди гораздо быстрее замечают, когда на них пытаются давить. Если вас заставляют сказать «да», вам, например, предлагают «вы хотите повысить свои доходы?» «Вы хотите научиться общаться?» Глупо ответить «нет». Да, ну, кто не хочет э, научиться общаться лучше, кто не хочет повысить свои доходы? Но отвечая «да», здесь мы чувствуем, что нас заманивают в ловушку. И вся наша система безопасности настораживается. Более того, это «да» оно автоматическое. Это же не «Да, я хочу повысить свои доходы». Это же просто автоматический ответ коммуникативной машины, такой секретарши, чат-бота, автоответчика, как хотите назовите. И мы, получается, продолжаем поддерживать общение с этой автоматической коммуникативной машиной в человеке и все еще не общаемся с ним. Я предлагаю вам освоить совершенно контринтуитивный прием. Он будет идти в разрез со всем, чему вас учили, и со всем, что вы чувствуете, может быть правильным. Но он основан на понимании того, как работает мозг, и того, как работают эмоции людей. Начинайте всегда с вопросов, на которые люди могут ответить «нет». Если вы возьмете вопрос, например, «Хотите ли вы зарабатывать больше денег?» На него ответ «да». Если вы спрашиваете человека, «Вы хотите, чтобы ваши доходы...» оставались такими же и никогда не росли, или может быть вы хотите снижение доходов, ответ будет нет. И удивительная вещь здесь, при том, что настолько простая, настолько простой шаг, настолько простой мостик, но вы получаете очень искренний ответ, потому что если вы спрашиваете и вы попробуете это по себе, вы хотите, чтобы ваши доходы снижались, ответ нет будет значительно более искренним. Вы знаете этот этап, когда дети на все начинают отвечать «нет»? Это этап поиска свободы, потому что единственным доказательством свободы и контроля для человека является, может он отказаться или не может, даже от чего-то хорошего. И так мы ощущаем контроль, и отказаться это часто даже более престижно, чем согласиться на что-то. Да, представьте себе, я работал с «Газпромом», или представьте себе, я отказался работать с «Газпромом». Это звучит, как будто бы э, здесь есть крутизна, да, и э, это дешевые понты в данном случае, но вы понимаете, о чем идет речь, да? Эти две формулировки совершенно о разном уровне контроля говорят. И огромное количество людей, с которыми вы общаетесь, продолжают отказываться, продолжают бодаться с вами, не идут вам навстречу в договоренностях просто потому, что вы не дали им возможности отказываться достаточное количество раз, и, скорее всего, у вас есть эта интуитивная, коммуникативная, вредная привычка настаивать и формулировать вопросы, на которые человек ответит «да». Привыкните начинать разговор с того, чтобы вынудить человека сказать «нет» несколько раз. Если вы умеете наблюдать за телесной реакцией, если вы умеете наблюдать за тем, как тело реагирует, когда человек говорит «нет», он расслабляется и чувствует себя спокойнее. После этого у него есть большее ощущение контроля над этим общением, и он с гораздо большей охотой будет вас слушать. Потом вы уже установили контакт с его искренней частью. И у него есть ощущение, что он контролирует, и ему будет гораздо легче согласиться по действительно важным Моментом. Это контраинтуитивно, вы в это не верите, и я не прошу вас в это верить, этому нужно научиться, и вы увидите, какое количество откликов вы получите. Одна моя ученица, которая была на курсе, у нее большой инстаграм-канал, и она сделала сториз, чтобы проверить меня. И она всегда делала сториз, где ответ правильный и который она хотела был «да». Здесь она впервые сделала сториз, где правильным ответом было «нет». Она занимается торговлей цветами и спросила людей, готовы ли вы покупать дорогой букет с неизвестным качеством, возможно, вялый. И ответов было в 10 раз больше, чем обычно, когда правильным ответом было «да». Пробуйте, получайте результаты, учитесь коммуникации.